Всем привет, наконец-таки я и выпустил новый ролик, и в нем я буду рассказывать, как же в нашем любимом CS можно заполучить какой-нибудь модненький нож, ну или вообще разжиться скинами. Способов сделать это целая уйма, и давайте я постараюсь вкратце пробежаться по каждому из них. Возможно даже, что после этого видео вы станете чуточку богаче. Я серьезно, досмотрите до конца. И я буду говорить как о внутриигровых методах, так и о сторонних сайтах, и постараюсь при этом дать максимум ссылок в описании, чтобы были, так скажем, годные примеры. Ну и конечно, рекламы здесь не никакой потому что вряд ли на этом канале кто-то за нее заплатит начнем мы, наверное с самого банального дроп внутри самой игры если вы будете играть очень много и очень часто то возможно вам все-таки повезет и вы выбьете себе из мемчика что-то годное ходят слухи что система дропа работает таким образом что самые высокие шансы на получение скинов у вас примерно в четверг потому что каждую неделю эти шансы обнуляются и четверг это как раз тот самый день когда они находятся так сказать на пике так что если вы пытаете надежды подняться на простой игре в паблике то делайте это в правильный Дни. Ну а также на правильных режимах. Лучше всего фармить на дезматче, потому что там достаточно быстрые катки. Но ну, и не забывайте, что заходить нужно только на ВАК-защищенные сервера, потому что на других дропа вы не увидите. Следующий способ поднять скинов уже более быстрый, но при этом более рискованный это рулетки. Рулеток сейчас просто огромное множество, и порой становится не просто выбрать какую-то определенную, ведь играть на всех сразу у вас не получится чисто физически. И тут у нас есть два пути: либо идти на какую-то раскрученную с большим онлайном, либо идти на что-то только что сортануться где еще нет жестких топеров, которые ставят по две-три тысячи одной ставкой. У первого пути плюс в том, что всегда есть с кем поиграть, да и найти такие рулетки можно на изи, а у второго варианта плюс в том, что можно подняться даже не делая огромных ставок. Лично я катаю редко, да и то на рулетке своих знакомых, но возможно, если заниматься этим побольше, то можно и выигрывать немало. Я же больше пары соток еще не поднимал. Способ номер три – это просто дикая халява, хотя и с малым шансом. Я говорю про привязку Steam аккаунта к аккаунту Twitch. Если вы сделаете эти нехитрые манипуляции, то во время просмотра любимых матчей на крупных турнирах вы сможете лутать легкие скинчики. Шанс у вас тут, конечно, не процентов и даже не 1%, но тем не менее. Если вы и так смотрите турниры, то для вас ничего не изменится, кроме того, что иногда вы будете получать вещички. Правда, мне с моей удачей так пока ничего и не упало. Хотя не так уж и часто я смотрю стримы, чтобы еще и требовать за это скины. Следующий способ получить нож это выиграть его в каком-нибудь розыгрыше и во ВКонтакте и на Ютубе и в том числе у меня их проводится просто огромное количество и везде нам обещают какие-то супер скины крутые ножи и так далее если вам не влом засорять свою стену то вполне можете участвовать только смотрите чтобы это было от проверенных сообществ лично я всегда пощу видео итоги на своей стенке сам я в розыгрыше несколько раз тоже вписывался а мой друг пару раз даже выигрывал от чего я в свое время вообще охреневал. и чтобы за какими-то левыми конкурсами далеко не ходить я предлагаю вам вот что всем Всем и каждому, кто репостнет этот ролик себе во фантач, я подгоню какой-то рандомный скин. Не обещаю, что это будет драгонлор, но обещаю, что подгоню абсолютно каждому, кто репостнет видос до 25 октября включительно, то есть в течение одной недели. Ссылка на вкпост с роликом есть в описании, и в этом же посте есть линк на страницу, с которой будет идти раздача шмоток. Понятное дело, это не мой основной профиль, потому что там личка и так очень сильно завалена. Следующий вариант наварить скинов – это операции. Не знаю, как вы, но я когда-то купил всего одну операцию, и она у меня дико отбилась, а один мой друг делает это на постоянной основе, каждый раз уходя в неслабый плюс. Однако надо понимать, что чтобы заработать на этом, вы должны довольно много -таки играть. Дальше опять банальней заезжено, но рассказать об этом точно надо. Сайты с открытием кейсов. Честно не особо шарю, где открывать кейсы по КС и ХЗ есть ли такие, на которых можно подняться, поэтому пришлось затестить лично. Чутка покрутил и в итоге ушел в дикую минусяку. Конечно, один раз мне выпало что-то на 320 рублей, но я это все продавал и крутил дальше. В итоге за 4 минуты докрутился до 4 рублей. Если вы знаете какие-то проверенные места или если у вас какая-то конская удача, то можете попробовать и кейски пооткрывать. А лично я лучше воздержусь. Ну и под конец, наверное, скажу, что самые надежные и вечные варианты разжиться скинами и ножами это, конечно же, трейд и донат. Если у вас есть коммерческая жилка и куча терпения на то, чтобы трейдить ширпотреб, постепенно увеличивая свое состояние, то пожалуйста. Но ну а если у вас огромная куча бабок под столом, то кто же вам мешает купить себе всяких азимовых доножей? Но думаю, что если вы досмотрели аж до этого момента, то вряд ли вы готовы спускать сотни баксов на пикселе. Лично я тоже не готов. И на этом все. Пишите, как лично вы фармили свой инвентарь, а также обязательно репостите этот видос в ВК и лутайте немного шмота прямо-таки за пару секунд. И не забывайте подписаться, поставить лайк и глянуть мои предыдущие видосы. Не зря же я их снимал. Удачи!